Привет, посетители психушки! Добро пожаловать на очередное видео. Если вы здесь недавно, добро пожаловать. Вы когда-нибудь задумывались о том, нравитесь ли вы своему возлюбленному? Иногда поведение людей может выдать, что они на самом деле чувствуют к вам. Поэтому, учитывая это, вот шесть признаков того, которые могут тайно привлекать вас. Первый, они смотрят на вас и устанавливают зрительный контакт. Вы когда-нибудь замечали, когда кто-то задерживает свой взгляд на вас? Зрительный контакт – это сильный жест, и исследования показали, что вы испытываете большее влечение к человеку на основании направления взгляда и улыбки. И именно поэтому вы можете обнаружить, что кто-то пытается удержать ваш взгляд, поскольку это попытка произвести неизгладимое впечатление и установить с вами более глубокую связь. Эксперты из Университета Стерлинга и Университета Волверхэмптона даже привели результаты исследования, что зрительный контакт, может помочь людям лучше запомнить вас спустя долгое время после того, как вы с ними поговорили. Второе. Они будут отражать или подражать вам. Вы когда-нибудь замечали, что кто-то копирует ваше движение, когда вы с ним разговариваете? Вы можете сидеть с закрытыми ногами или играете со своими волосами. И они будут копировать эти движения. Это называется системой зеркальных нейронов. Это может происходить сознательно и бессознательно, но это способ для людей показать, что они понимают и разделяют ваши чувства. Это может помочь вызвать положительные чувства для другого человека и еще больше укрепить связь между вами. И это не ограничивается только движениями тела. Например, если у вас есть предпочтение определенному цвету одежды, они могут появиться в одежде что-то такого же цвета. В-третьих, они могут инициировать физический контакт. Согласно аналитику поведения Джеку Шаферу, женщины могут слегка коснуться руки того, с кем они разговаривают, чтобы показать, что он им нравится. Здесь важно знать, что это легкое прикосновение не является приглашением к сексуальному контакту, а способ показать, что она может быть тайно увлечена вами. Мужчины могут вести себя более игриво и обнять вас за плечи. Помните, что все реагируют на прикосновения по-разному, поэтому если они отстраняются от вас, то, возможно, они чувствуют себя неловко. И вам, вероятно, следует принять это как знак того, что не стоит начинать дальнейшего физического контакта, если вас не попросят об этом. Номер четыре. Они могут изменить свое тело. Вы замечаете, что они странно позируют? Люди меняют язык своего тела в зависимости от того, кто их окружает. И они могут даже не даже не знают, что делают это. И мужчины, и женщины изменяют язык своего тела, становясь выше, отводя плечи назад и втягивая живот. Исследование показало, что открытая или экспансивная поза может сделать вас более привлекательным. Поскольку она намекает на доминирование, вот почему люди, которые стоят или сидят таким образом, кажутся более привлекательными. Поэтому в следующий раз, когда вы увидите, как они выпендриваются, вполне возможно, что они пытаются произвести на вас впечатление. Номер пять. Они раздражаются или ревнуют. Когда вы говорите о другом потенциальном любовном интересе. Вы когда-нибудь замечали, что ваша влюбленность или один из ваших близких друзей ведет себя странно, нервничает или злится, когда вы разговариваете с кем-то другим? Согласно Бассел, ревность может быть признаком влечения. В ответ на то, что вы разговариваете с кем-то другим, они могут расстроиться или расспрашивать вас об этом другом человеке, чтобы узнать, как вы к нему относитесь. В этом случае они могут действовать в данный момент и пригласить вас на свидание или поступить наоборот, если они считают, что у них больше нет, у них больше нет шансов быть с вами. В конечном итоге, если вы хотите ясности, самый эффективный способ – это поговорить с ними и узнать, что они чувствуют по отношению к вам. Номер 6. Они хотят проводить с вами больше времени. Нравится ли им строить с вами планы? Один из самых больших признаков того, что кто-то считает вас привлекательным, это когда он старается быть с вами как можно больше. Уделите время и подумайте, сколько времени они хотят проводить с вами. Как часто они пишут вам или инициируют контакт с вами. Если вы заметили, что это происходит чаще, в этот момент вы должны спросить себя, чувствуете ли вы то же самое по отношению к ним. В противном случае вы можете ведете их за собой, не, не осознавая этого.